Всем привет. Активация Windows это... У меня разве такое было? <звуки> <звуки> Виталик это Андрей. Помнишь в компьютерном клубе скала не было свободных мест и я сел к тебе на руки. У тебя встал. И нахуй умри. Привет, папаня! Спасибо, Там 10 миллионов, миллионов или 100 миллионов, миллионов блядь! На квартиру в покере что. Там 10 миллионов почему-то. Вы, вы меня не бесите, поймите. Э, а, да. Ну спам, что еще? Папаня, как тебе два новых героя? Этот где донат? Здесь или там? Бля, я потерялся. А? Да. Где донат был? Гевиница плюс в чат. Почпакаемся. <смех> я не могу поехать, где донаты. Окей, этот, этот я понял только что. Келл! Помнишь, <смех> Кто это вспомнил вообще, эту хуйню? ко мне домой, ложились на кровати, начинали целоваться. Человек, который это вспомнил, даже не знает, кто такой Келл. Уйди нахуй, блять, черт. Не подключу войс донаты. Никогда не подключил... никогда сука, не сука! Экран сука! Это из захуя. <laughs>